В болгарском Самокове проходит юношеский чемпионат Европы по борьбе. Два азербайджанских борца греко-римского стиля стали чемпионами Европы. Речь идет о Фараиме Мустафаеве, 48 кг) и Фариде Бахышлы, 55 килограммов. Особо стоит отметить Бахышлы. В финальной схватке он боролся с армянином Арменом Сукиосяном и уступал по ходу поединка 0:7, но смог сравнять счет и стать чемпионом Европы. На данный момент у Азербайджана на нынешнем евро две золотые, три серебряные и три бронзовые медали первенства.